Ну, я могу сказать, что э, во время встреч, двух первых встреч э, с новым министром, Игорь Александрович Жданов задекларировал продолжение э, разработки реформы. До сих пор была предложена концепция реформы. И мы эту реформу разрабатывали как некую идеальную конструкцию для нашей страны, для для Условия, в которых страна находится, и направление, в котором страна будет развиваться. Очень важно ее сделать правильную, потому что мы понимаем, что на разных этапах по всевозможным объективным и субъективным причинам происходят какие-то отклонения, происходят какие-то накладки, вызывающие, ну, скажем так, помехи в развитии. Но если конструкция закладывается правильно, идеалистически правильная, то тогда у системы есть шанс выжить и развиваться. Ну, сегодня мы находимся на этапе, когда министерство должно создать рабочую группу сегодняшнего дня, рабочую группу сегодняшнего дня, в которую будут включены максимально широкие Круг, круг представителей из разных областей сферы спорта. Мы пока не видели состав этой группы целиком, но вот люди, входившие в инициативную группу, когда была предложена реформа при Дмитрие Булатове, устно приглашена в состав этой группы, рабочей группы сегодняшней. видео.